Представляет. Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Игорь Мерлин и сегодняшнее наше видео по теме программы «Денежная магия для силы и богатства». Досмотрите его до конца и вы узнаете, что существует три типа людей, которых Вселенная любит и всегда дает большой денежный поток. Возможно. Кто-то видит меня впервые. Поэтому я прямо сейчас скажу пару слов о себе. Я занимаюсь тем, что многим людям решаю их финансовые, ситуационные, межличностные, кармические, магические и другие проблемы. Мое предназначение – помогать людям. Именно это я и делаю многие годы. У меня десятки тысяч учеников, которые получили большие результаты в своей жизни. А мои видео -уроки посмотрели более двух миллионов человек. А это означает, что мои практики работают. И это очень легко проверить. Зайдите в интернет, и вы практически не найдете негативных отзывов обо мне. Мало кто из ведущих может похвастаться такими результатами. А ведь у меня ни много ни мало, а более 60 тысяч подписчиков. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Сегодня мы с вами затронем вот такую тему. Кто сказал, что у всех все должно получаться в жизни? Вы и сами знаете, что такого почти не может быть. Каждый человек проходит свой путь, и на этом пути по-любому он хотя бы один раз ошибается, а то и много раз и даже если отдельные моменты и жизненные ситуации проходят без видимых ошибок, то это лишь малая часть всей жизни. Однако существуют некоторые закономерности, которые работают для всех. В том числе есть такая закономерность, кому Вселенная дает деньги, точнее денежную энергию, а кого обходит стороной. Сегодня я решил вам рассказать об этом немного подробнее. Потому что этот вопрос интересует очень и очень многих моих читателей и подписчиков. При всем многообразии характеров и поведенческих шаблонов, к себе деньги привлекают те, кто действует быстро. Побеждают не самые умные, не самые сильные, не самые красивые, а самые быстрые. Про это вы знаете. Итак, одним из трех типов людей, к которым приходят во вселенной деньги, более охотно – это люди быстрые или люди, которые действуют здесь и сейчас, не ждут, когда будет удобный момент, фаза Луны или когда наступит вис високосный год или когда там чья-то кошка перейдет какую-то дорогу. Понимаете? Однако, дорогие друзья, этого мало. Второй тип людей, которым Вселенная дает денежку больше, чем другим – это люди, которые заряжены идеей. Это еще можно назвать миссия. Те, кто видит свою миссию, к тому притягиваются деньги. И есть еще дополнительный сюда же критерий – это масштаб миссии. Чем глобальнее миссия, тем больше энергии она может притянуть. И есть еще один тип людей, которые уже сами по себе притягивают денежный поток – это люди последовательные которые не просто делают, а руководствуются системой построения цепочек жизненных событий или по-простому, которые действуют по плану. Причем план может быть сбалансирован по результатам, по событиям, по энергиям и так далее. На своих занятиях я даю практику, которая позволяет влиять на цепочки событий и программировать хорошие денежные поступления. Например, одна из моих учениц, это Зоя Глонь из Украины, благодаря данной практике за месяц увеличила свои доходы до 3000 долларов. Вообще, если у вас доход до 500 тысяч рублей в месяц, то его легко удвоить. но если больше 500 тысяч рублей, уже сложнее умножать доход. Представьте, насколько сильно будут к вам притягиваться денежные потоки, если вы начнете использовать эти критерии. Вся прелесть магических денежных практик, которые я даю, в том, что абсолютно любой человек, не обладая специальными навыками в эзотерике, может использовать магические способы привлечения денег и улучшить свое материальное благополучие. Кстати, многие из вас, наверное, слышали про черную магию. Пожалуйста, не путайте ее с нашими практиками. Черная магия – это магия связанная с тем, что колдун обращается к злым духам для причинения вреда, либо порчи и совершения каких-то злых дел. Она создана с целью достичь конкретных деструктивных целей, прежде всего захватить власть, влияние, управление волей других людей и прочие темные делишки. Я же на своих занятиях пользуюсь практиками только белой магии, которая идет во благо, во имя результата. Белая мага, магия в основном использует энергетические методики для решения разных проблем. Даже если мы вызываем различных духов, то они добрые и призваны помогать людям без вреда для других людей. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Итак, на сегодня у меня все, но у меня к вам задание, дорогие друзья. Напишите под этим видео, к какому из трех типов людей вы бы себя отнесли, а может и не к какому. Это очень важно, чтобы вы прямо сейчас идентифицировали себя и осознали, что у вас есть такого, что можно улучшить. И как всегда успешные люди, это те самые три типа людей посмотрят и увидят в этом ролике новые возможности и обязательно достигнут новых финансовых вершин, признания и уверенности. А неудачники, как обычно, пропустят все мимо ушей и даже забудут. Может вам давно пора перейти в сообщество успешных людей? Дело за вами, сделайте свой выбор. Добро пожаловать в мир успешных людей. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу.